Блять, Брязь, розочки, видите, да, на да, татке. Я не отмываться буду, наверное, не так. Друзья, кстати, представляете, я хочу с вами поделиться, я уже мылся, знаете, с какого месяца. Сегодня у нас 22-ое. А, что у нас сегодня, 2-ое декабря, по-моему, а не мылся, я вообще ни разу не мылся, только пичку подмывал. Ну Вот, и ноги. Голову два раза за это время помнул, кстати, в тазик. Где-то где с октября, друзья, сколько помню? Месяца три я уже вообще душ не принимал. Хотя в другом ролике я вам э, поделюсь с вами ощущениями, как это, блядь, не мыться три месяца. Многие из вас неделю не могут там не их ходить, а я уже три месяца хожу. Ну, Жека, друзья. Вот. Ну торт очеговнный. Просто у меня, когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол. Ну и хрен.